Лагуна. Может, позвонить ей? Окай Алло, Лагун, приходи. Алло, окей, скоро буду. Все, давай, пока, пока. Эх, придется идти. Эх, пора идти. Пора спускаться. Эх. эх. Дочно я упала. Пора вставать. Эх, наконец-то я встала. Можно идти? Наконец-то теперь можно залезть. Эх, эх, эх, эх. Фуф, ели как. Действительно, нелегко было лезть. Лезем дальше. Эх, эх. Наконец-то я поднялась. Лагуна, капец ты. Ну простите, уже иду. Наконец-то, за весь этот долгий путь я могу сесть. Ура, я сел! Наконец-то. Ты. Спасибо, девочки, что волнуетесь. Может, погуляем, что ли?